Вопросы времени самые важные вопросы, которые мы сейчас с вами будем исследовать, потому что время- это строительный материал, вообще для всей реальности, пется из времени, плетется из времени. Каждый держит свою нитку и каждый занимается своим. Нет у системы, в которой мы живем и в которую мы рассматриваем таких, огромных ресурсов, чтобы система коммуницировала по принципу каждый с каждым. Система взаимодействует с эгрегорами, система взаимодействует с кастой. Но на каждом уровне, безусловно, на каждом уровне свои правила, на каждом уровне свои условия, условия договора. Того самого договора, который держит в своих руках 15 й аркан. Он нужен. Этот договор нужен. Так система, о которой мы говорим, будет эффективнее. Если вам нужно понимание той реальности, в которой мы живем, если вам нужен успех в этой реальности, неважно с какой целью, собираетесь вы его поддерживать, этот успех, эту систему, или собираетесь ее разрушить, без разницы ее надо знать. Поэтому узнаем ее сейчас и пытаемся понять, каким образом она Работает с такой степенью устойчивости. Темп времени для каждой касты свой. И многие из вас это отметили, и это очень хорошо, что вы это отметили. Поэтому темпу можно безошибочно определить свою принадлежность к определенной кастовой группе. Сразу вам хочу сказать, коллеги, что это вовсе не означает, что это вот прям билет в один конец это неисправляемо от рождения до смерти. Чушь это все. Если бы это было неисправляемым, не существовало бы магии. Да, Мы бы они ничего не знали, ей бы не занимались. Все можно исправить вопрос механизма. Даже если вы сейчас понимаете, что ваша атмосферная среда усилиями правдами и неправдами тянет вас на подножье первых трех арканов и пытается удержать там всеми возможными способами, в том числе и включение в свой ритм времени, это тема для того, чтобы думать, а не для того, чтобы ничего не делать. Нужны механизмы, механизмы, которые помогут вам из этого болота выбраться. Это важно. Мы говорили с вами на прошлом занятии о том, что темп времени определяется не только скоростью принятия решения, скоростью получения результата, а темп времени как принадлежность к касте имеет эффект в виде власти. Это не является причиной такой, такой скорости времени. Это эффект власти является именно эффектом, следствием такой скорости времени. И именно по степени власти, над кем вы властны, над кем вашу власть проявить получается, а кто вас посылает и абсолютно правомощно посылает, вы могли в, этом, в этот период удостовериться. Но что еще очень важно. Погружение в свой темп времени помогает избавиться от некоторых привычек. И вы это тоже должны были заметить. Скорее всего, обратили внимание, а освобождение от привычек выражается в эффекте вдруг свободного времени. Вы перестаете делать дела, на которые раньше делали как бы ритуально, и на эти ритуальные дела уходит, естественно, своя порция времени. И вдруг эти ритуальные дела куда-то подевались. Вы забыли их сделать или они просто оказались как-то ненужными. И вот освободилось это время. Потому как человек тратит свободное время, так бывает у всех, да, и земледельцы попадают в касту воинов, вдруг понимают, что там делать нечего, в смысле, совершенно свободен, как они начинают тратить время? Люди разных каст. Наблюдайте за окружающими людьми, наблюдайте за этим процессом. Человек кастой земледельцев будет делать хоть что-нибудь. Потому что 22-й аркан говорит, стыдно ничего не делать. Если тебе нечего делать, возьми тряпку, ведро и начни мыть пол, в конце концов, да? поли огород, поливай, не знаю, что еще. Да? Смотри на облака, плюй в них в конце концов, ну займись чем-нибудь. То есть ничего не делать нельзя. Причем ничего не делание, с точки зрения земледельца, это если не участвует физическое тело. То есть, если ты делаешь мозгами, то это все равно ничего не делаешь. Иначе. Занимают время люди касты купцов. Они начинают общаться. Свободное время употребляется в общении. Сразу кому-то позвонить, с кем-то пообщаться, завести там Facebook, чего-нибудь напечатать, написать и так далее. Это купеческий подход. Все свободное время должно тратиться на главное. А главное в касте купцов это коммуникация. Люди касты воинов... Ничего делать подобного не будут, они потратят время на ментал. Точка сборки у касты воинов находится на ментале, значит, они будут развивать то, что является главным для них ментальное тело, самообразование, чтение, размышление, анализ. Ну, априори у людей касты правителей свободного времени не бывает никогда, потому что темп времени, который можно им задать. Так, чтобы высвободилось свободное время, это присутствие рядом некой магической силы, да, которая это время высвобождает. А это, как правило, бывает крайне редко, потому что это, в общем-то, запрещено. Вот таким вот образом отслеживается время, расходуется время. Понимаются эффекты времени, и это очень важно видеть для себя. Еще раз повторяю и повторю еще неоднократно: все можно изменить, если вы сейчас понимаете, что структура сознания, общность и так далее, и так далее, и так далее. И точка сборки, что должна была показать и башня 15-го аркана каким-то образом тянут вас на уровень не той касты, где вы считаете, вам нужно быть. Это все исправляется, лишь вопрос времени и методик. Это все исправляется. У нас малые арканы как раз для этого и предназначены, чтобы скорректировать свой договор, чтобы переписать его. Что человеку не дает возможности утвердиться и получить успех в своей касте? Прежде всего это какие-то ожидания, которые он накладывает своим собственным менталом. Ожидания могут совпасть с требованиями касты, а могут ведь и не совпасть. И вне зависимости от того, какие ожидания есть у самого человека, принадлежащего той или иной касте, какие представления о том, как оно там должно быть, каста сама определяет алгоритмику, записанную в первооснове добро и зло у человека. И если она не соответствует алгоритмике, всей касты, то человек из касты выбывает. Он просто выбывает, смещается на касту уровнем ниже или, по крайней мере, в те зоны, где он в большей степени совпадет со своими алгоритмикой, со своими вложенными в первооснову. Что человеку не дает возможности закрепиться в своей касте, это прежде всего собственное же сознательное обременение, обременение представлениями, как оно должно быть. И чем выше вы поднимаетесь по кастовой лестнице, тем более активным должен быть проявлен этот аркан. Как в ментальном плане самоотношение к слову смерть, так и к умению убивать. Воин способен убить вовне все что угодно, но также одинаково он должен способен быть и убить в себе все что угодно. И если это неравнозначное качества, то тогда это не воин, а убийца. Алгоритмы добра, конечно же, накладываются на себя. Себя-то человек никогда не оценивает с отрицательной точки зрения. Он всегда себя старается немножечко возвысить. Таких изысканных мазохистов, которые занимаются противоположным, в общем-то, по пальцам можно пересчитать. Когда человек сталкивается с ситуацией подлости со стороны другого человека, он говорит, он подлец. Но если то же самое действие совершает он сам, тик-тик, -тик, один в один, он говорит, такие были обстоятельства, я ничего не мог поделать. Да? Вот такая вот у меня несчастная планета. Это как раз и есть эффекты свойств, которые надо убивать из сознания, в первую очередь иллюзия власти своей собственной власти. Над своей жизнью, прежде всего, ты считаешь, что ты властен определить себя к определенной касте. Вот тебе так кажется, что ты такой молодец. Это всё, все вокруг, все остальные гады. Иллюзия святости, то есть непогрешимости, высокой духовности, которая является также показателем добра, показателем блага, что непременно должно отнести тебя к более высокой касте, также и сознание должно быть удалено. Должна быть удалена наивность о том, что оно само должно. И также удалена глупость о том, что я не хочу видеть очевидное.